Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях, как обычно, психолог Наталья Маклакова. Здравствуйте, Наташа. Добрый день, Евгений. Добрый день, дорогие зрители. Да, мы опять сегодня поговорим, может быть, даже уже в последний раз, а может и нет, посмотрим о разводе. Я хочу спросить у вас, вот существуют такие известные цифры, как три года и семь лет, такие опасные, когда люди разводятся. Вот с чем связаны эти цифры? они имеют какую-то под собой основу? А, ну вот, Честно сказать, я буду делиться тем, что в моей практике, да, я не изучала статистику там, по странам, но в моей практике вот этот кризис, он может произойти первый год, во второй, третий, пятый. То есть по, по моей практике люди разводятся через угодно сколько лет. Я не могу отметить, что какие-то кризисы выпадают именно на определенный момент, да, но есть вот традиционная любовь, живет три года, это мы можем понять откуда, что вот такое половое влечение у людей, вот эта страсть, она держится примерно три года. Опять же, это нам тоже свыше дается, вот это влечение, да, когда пара должна завести детей, и потом это убирается самой же природой, да, что это уже мы должны стать родителями, немножко на другое свою энергию направить, вот. Поэтому я, я не подтверждаю, что именно 3-7 лет, потому что разводятся и через 6 месяцев отношений свадь, после свадьбы, и через 6 лет, через 8, и через 12. Ну, я знаю, что есть рекорд, это, по-моему, несколько часов, насколько я знаю, это был брак между продюсером Игорем Матвиенко и Джуной. Он продлился, по-моему, несколько часов. Но это, наверное, какой-то был такой несерьезный брак шутливый с обеих сторон. А вот вы сказали только что, что брак может продлиться несколько десятилетий даже. И после этого, я имею в виду по, по инициативе женщины. Потому что, если это по инициативе мужчины, понятно, он себя ищет более молодую, привлекательную супругу или спутницу жизни. А вот, если инициатором все-таки является женщина, такой вопрос на поверхность лежит. А что заставляло ее 20 лет терпеть и ждать, и потом развестись? Почему нельзя это было сделать ну, через 5 лет хотя бы? Mm -hmm. Ну, Я вам скажу сразу, я вообще не сторонник развода, и вся моя деятельность связана с тем, чтобы помочь людям, которые находятся в кризисных ситуациях, не развестись, а сохранить семью. И у меня в практике много таких случаев, когда люди приходили узнать, как правильно развестись, и мы с ними пересматривали очень многое. И они сохраняют семью по сей день, счастливы, растут, развиваются. То есть они сменили курс после этого. Вот поэтому, почему женщина сохраняет семью? А вот первых, само, одно из самых частых, я опять же говорю, на своем опыте, да, чувство стыда какого-то, да, то есть сохранить, держать марку. Держать марку перед другими, как что люди скажут, да? То есть вот таким образом. Ну, надежда на перемены, как бы, знаете, наверное, наша русская авось. Что авось что-то изменится, но авось само не меняется. Конечно же, нужны новые знания, новые действия. Если я вижу, что у меня там холодильник не работает, ну, я хоть мастера вызову, да, ну, либо отремонтировать, либо посоветовать хотя бы, что сделать надо. Но у нас вот в российской культуре до сих пор еще мало развито, что люди в основном... Серьезные семейные проблемы э, пытаются сами решить. Они как-то терпят, терпят, накапливают. Вот это, вот, знаете, жертвенность у женщин очень развита. Вот очень сильно в российском менталитете. Вот это я жертва. Он такой плохой. То есть это очень выгодная такая позиция, выставлять мужчину. Он то, он это, он в этом не нехорош. Да? Она как бы жертва, она терпит, она родит детей. То есть вот это, знаете, желание быть хорошей, подсознательно, Как бы я лучше тебя. То есть по сути это из-за гордыни. Вот, потому что женщина, которая сохраняет отношения ради детей, по-настоящему ради любви, она идет в консультации, она развивается, она смотрит семинары, она слушает духовных наставников. То есть она меняет эти, меняет эти отношения, и она не преподносит себя как жертва. Вот я 20 лет терпела. Понимаете, любящая женщина так не скажет. Так говорят именно женщины, которые не любят себя, не уважают, они и не стремились к развитию семьи. То есть они просто, знаете, как на авось. Смотрите, даже там, машину, ее надо поддерживать. Да? Вот мы купили автомобиль, его надо все-таки мыть, чистить, вкладывать в него масло, там, да, менять какие-то запчасти периодически. А к семье очень многие относятся так, что, знаете, как бы создал семью, и как будто бы все по инерции должно само. Вот три года нам природой дается, когда по инерции. А потом нам природа говорит, теперь давайте сами на своей энергии, на своих знаниях, да, на своей любви друг к другу. И вот здесь отношения часто рушатся. Вот про три года я могу сказать. да, Потому что люди не готовы жертвовать семье. Люди готовы только принимать заботу о себе, требовать, давайте я тут для тебя королева или я тут для тебя король, давай обслуживай меня. То есть вот это вот момент, когда страсть уходит. Ну, здесь вот я могу сказать. Ну, а вот это то, что они терпят, быть жертвами, они жалуются везде, что вот он такой нехороший, а я такая вся святая, духовной практикой занимаюсь. Но на самом деле это не духовная практика, то чем она занимается. Потому что когда женщина действительно занимается духовной практикой, да, как-то себя развивает как личность, как именно душа, учится любить, то мужчина меняется рядом с ней. У него появляются, можно сказать, крылья. да, Он начинает здоровый образ жизни вести. Вот у меня есть такие клиенты, бросают пить, курить, начинают спортом заниматься. То есть мужчина идет в развитие, когда женщина действительно правильно духовно встроена. Да. Теперь мы рассмотрим такой сценарий, очень позитивный, несмотря на то, что тема вроде такая печальная, развод. Но иногда развод, о чем я в прошлый раз сказал, становится началом новой жизни, особенно для женщины. Она чувствует, появляются они эти крылья, она сбрасывает груз прошлых проблем. Но здесь возникает... Тоже такая проблема, чтобы она не наступила на те же грабли в новых отношениях, потому что у нее есть уже какой-то готовый сценарий, и она будет искать подобного мужчину. Вот как ей тут не ошибиться, чтобы не повторять прошлые ошибки? Лучший ответ – лучший ответ – это духовная практика, настоящая развитие в себе смирения, понятие своих ошибок. Прежде вообще, чем выйти замуж в следующий раз, да, второй, кого-то, это третий раз, мы все люди, мы несовершенны, да? мы не говорим, что там кто то из нас вообще безупречен. Но мы должны учиться, мы должны быть учениками жизни. И женщине важно проанализировать прошлый опыт, почему не удалось да, какие-то признать свои ошибки. Конечно, ошибки совершал и муж, это безусловно, но и она должна понять, какие я совершала ошибки, что я могла бы делать по-другому. Если она этот опыт свой проанализирует, и применит его вот уже в последующей семье, то отношения очень большой шанс имеют быть счастливыми, когда она уже поменяет свою позицию, свою стратегию, свое отношение к себе. Очень часто к себе надо поменять, как она уважает ли она сама себя, любит ли заботиться, к мужчине своим, То есть как она с ним хотя бы, возьмем разговаривает, да, проявляет ли она к мужчине уважение. Потому что очень часто отношения рушатся из-за того, что у женщины нет уважения к мужчине своему она постоянно ну, его как-то пытается низить, может быть, неосознанно, какие-то замечания делать. То есть вот эту культуру надо, свое мировоззрение пересмотреть, культуру общения в семье, Вот как минимум. Если она это сделает, то очень даже возможно, что она не повторит сценарий, потому что мужчины, они очень хорошо откликаются и видят, если женщина их любит, никуда они не собираются, никого они не хотят передавать. Любовь чувствует любой человек. Как знаете, я слушала кого-то из авторов тоже по психологии, и мне очень понравилась такая мысль, что вот если ты сидишь у камина, даже спиной, то ты всегда почувствуешь его тепло. И вот то же самое здесь. И если мужчина чувствует это, эту любовь, это тепло, то ну куда ему, зачем? Ему и так тепло, хорошо, уютно. Он знает, что его тут любят. То есть, если женщина научится любить, именно поймет, что такое любовь в отношениях, зачем она нужна, то вполне эти отношения вот вторые, да, третьи, они могут быть счастливы. И э, сейчас мы рассмотрим такой э, нелицеприятный такой сценарий, э, когда э, брак э, рушится по инициативе одной стороны, э, ну предположим, э, женщина хочет развестись, а мужчина продолжает ее любить. Как помните, в «Золотом теленке» был такой герой э, Васисуали Лоханкин, который продолжал любить свою Варвару, а она сказала, что я ухожу от тебя к Тибордукову. И он никак не может понять и принять это. Вот это очень такая, может быть, это там трагедий такой образ, но если серьезно разбираться, это очень сложно человеку э, понять и э, принять, и э, отпустить эту женщину. Вот как быть в таком случае, когда э, есть э, такая вот проблема, когда человек продолжает любить, я имею в виду мужчина, а женщина его не любит, и он он он страдает. Как, как, как выйти из этой ситуации с достоинством? С достоинством выйти. Мы знаем с вами, что вообще расставание, оно приравнено практически как к разлуке, как к смерти человека. Да? То есть мы теряем его в своей жизни навсегда. Да, если э, мы понимаем, что партнер уже все на других отношениях, то есть даже шансов не чувствует человек. Это, конечно же, э, надо прожить вот эту боль, всю и отчаяние, это надо проживать, поддерживать себя, не сидеть дома одному. То есть нужно все равно э, получать какую-то поддержку, выговариваться там, с близкими, если есть кто выслушает. Может быть, психологу кто-то пойдет, да, но мужчины делают это крайне редко. Женщинам проще признать какие-то свои слабости, какие-то свои эмоции. Вот, но ну, по крайней мере не быть одному. И сложно, да, потому что вначале ты не принимаешь эту ситуацию вообще, то есть ты отрицаешь, отрицаешь, что не можешь э, понять, что такое. Потом наступает стадия злости, да, вот агрессии, когда он может мужчина ходить к тому мужчине разбираться, там, бить морду либо кто-то на супругу свою злится, да, что вот как-то есть у него вот гнев. Да? И потом только уже, когда вот, вот эту стадию прожить, и происходит уже принятие ситуации, вот принятие своих эмоций, это неизбежно, это надо прожить, это очень больно. И когда вот уже эмоции будут прожиты, нужно понять свои ошибки, потому что ошибки были. Женщина не уходит просто так в другие отношения, Чаще всего у мужчин также похожие ошибки. У женщин одни ошибки, у мужчин другие. Здесь нужно, пока мы в состоянии эмоций, конечно, человек не сможет проанализировать. А, а сколько, длится, сколько длится этот процесс? Это может даже год, наверное, длиться, если не больше. Вот это понимание, переосмысление, переоценки. Да, в среднем... Если это как бы здоровая схема около года, если вот, ну, у человека нормально, он все правильно проживает, то в течение года он может эту боль пережить и уже вступать в какие-то новые отношения, да, если он настроен на семью все-таки. Но бывает такое, что человек отрицает это, свои эмоции, то есть он себе запрещает, у него бывает вот привязанность к партнеру, и бывает, что это затягивается на 3-5-10 лет, то есть даже есть такие люди, которые настолько привязаны к своей боли, к своей жертвенности, что вот она меня бросила, я не вижу. То есть они в ненависти живут, то есть они не даже эту травму не могут прожить и больше не вступают в отношения. Вроде бы как они хотят, но они уже женщинам не доверяют. Они в вот этот сценарий переносят, вот этот портрет на всех женщин, каких я мужчин тоже знаю, и они вроде бы внешне и хотят, говорят, что я хочу типа, семью, семью, да? но у них вот прям вообще не чувствуется ненависть к женщинам что он ту боль не позволил себе прожить, не позволил себе признаться, что ему причинили боль. Он как бы строил равнодушие, да, ах ты такая. Он вот застрял в этой роли злости, да, во втором этапе, просто на нее злиться. Но на самом деле он должен был все таки прожить эмоции, признать и понять свои уроки. Какие же были уроки, что в этой ситуации делал не так. Хорошо, ну может грустная нотка, но тем не менее мы сегодня закончим. В следующий раз поговорим, наверное, уже на какие-то другие темы. Спасибо большое за ваш рассказ, за комментарии, за мнение. Я призываю наших зрителей тоже комментировать, присылать вопросы, темы. Мы с удовольствием их с Натальей рассмотрим. Всего вам доброго и до следующего раза. До свидания. Благодарю, Евгений, тоже за вопросы интересные, благодарю зрителей за внимание и всем счастливой семейной жизни желаю.